Так, ребят, всем привет-привет. Всем привет-привет. Всем привет. Опачки. Как меня видно, как меня слышно, давайте видно, провер... как... Как... проверим звук. Вижу, что трансляция началась. Вижу, что люди присоединяются. Эм... Давайте проверим, как меня видно, как слышно. Впервые я сегодня провожу а, свою рубрику вопросов и ответов в виде а, полноценной трансляции, как вебинара. А, вот, и поэтому сегодня будем работать продуктивно. Вижу, что а, оповещение уже было сразу же. А, остается только увидеть от вас обратную связь, насколько меня видно и насколько меня слышно. Ребят, поставьте, насколько меня видно и насколько меня слышно. Так, вижу, что Ленар э, смотрит, Наталья смотрит и Олег смотрит. Ребята, давайте обратную связь, как меня видно, как меня слышно. И мы перейдем сегодня к восьмому выпуску рубрики «Вопросы и ответы». Так, привет, Олег. Вижу привет от Олега. Олег, скажи, меня видно, меня слышно по 10-бальной системе. Вот. А, в чем заключается вообще моя рубрика вопросов и ответов? Это уже, как я и сказал, восьмая рубрика. И на этих рубриках обычно люди задают мне вопросы. Не, не в самой вот этой рубрике, а заранее у меня есть раздел в, в своей группе «Блог Виктора бандалета нетипичный маркетинг» именно в обсуждениях вопросы и ответы. И в зависимости то, что очень сильно волнует людей, они заранее спрашивают вопросы, много-много вопросов. И я просто по очереди беру, выделяю пять вопросов и на них отвечаю. Заранее, как бы так сказать, я на них не готовлюсь, потому что я считаю неинтересно, да, как вот многие вот, берут, конспектируют, начинают как-то подготавливать какой-то конспект. Впервые я вижу эти вопросы на самом деле за сутки перед тем, как я делаю анонсы. Да, то есть вот делаю пост у себя в группе, тем самым я вижу новые вопросы. Я их первый раз считаю, второй раз считаю вот буквально... Вот сейчас с вами стою, второй раз их читаю и, исходя из этого, импровизирую и говорю, как бы я поступал, исходя из этого, да, то есть, исходя из этих вопросов. Вот, поэтому, так, что тут у нас? Так, нужно у нас будет по поубедительнее заголовки сделать, потому что... Вопросы и ответы по МЛМ уже не привлекают людей. Нужно какой-нибудь такой твердый, крупный заголовок сделать. Поэтому, ребят, сегодня мы разберем следующие пять вопросов, которые мне задали мои партнеры, мои клиенты, коллеги и так далее. Первый. Как работать вообще в интернете? Второе. Какие методы работы применять в настоящее время? Третий вопрос. Использовать ли такие методы работы, как список знакомых, рекомендации, домашние кружки, раздача и расклейка листовок, соцопросы, телемаркетинг? Четвертый вопрос. Какая система или алгоритм работы через интернет? Работать, не работать, не знаю. Ну, какая система или алгоритм работы через интернет? Пятый вопрос. Как вообще правильно начать работать с сетевом? Ребят, поставьте, по крайней мере, те живчики, которые сейчас присутствуют на прямой трансляции, восклицательные знаки, если вам интересно получить ответы на данные вопросы. Вот, восклицательные знаки поставьте, если интересно получить ответы на данные вопросы. Окей, вижу первые восклицательные знаки. Итак, первый вопрос. Первый вопрос это так, что видно, видно. Первый вопрос, как а, работать а, в интернете, а, я надеюсь, этот был вопрос задан сетевиком, и ему ближе этому человеку узнать, как же работать в интернете именно развивая сетевой маркетинг, сетевой бизнес, <связь> ну так сказать, не важно, да, то есть даже если не интересна система сетевого бизнеса, но алгоритмы и правила как работать в интернете абсолютно одинаковые. Почему? Потому что Первое, что, не первое, а то, что самое главное и самое важное, это то, чтобы вы были красной точкой, ну, своей целевой аудитории. То есть, если привести рынок, есть определенные рынки, да, вот кусок пирога, ну, вот, грубо говоря, кусок пирога. И э, этот кусок пирога, можно сказать, это вот все земное человечество. И это... Наше, наше человечество поделено на определенные целевые аудитории, да, то есть целевые аудитории, Их множество направлений, да, то есть которые интересуются различным, там например интернет бизнес, инфобизнес, интернет-маркетинг, СММ отдельно, партнерский бизнес, сетевой бизнес, Товарный бизнес, традиционный бизнес, то есть, ну как бы, может быть много направлений, помимо сетевого маркетинга. И поэтому, сперва, для того, чтобы начинать работать в интернете, крайне важно знать, кто ваша целевая аудитория и ее просто-напросто выцепить. Да? То есть, вам необходимо знать, где она находится где она находится, а для того, чтобы она где была находится, это означает, что вы экономите время, вы экономите время э, для того, чтобы сделать рывок э, в своем поприще, потому что огромная ошибка человечества, огромная ошибка всех предпринимателей, не только сетевого маркетинга, но также и традиционного бизнеса, это в том, что они считают, что каждый человек – это их целевая аудитория. Да? То есть каждый человек будет готов принять то, что вы предлагаете. На самом деле это очень крайне неправильно. И поэтому вам необходимо выцепить свои 10% вашей целевой аудитории именно кому вы будете полезны и кому ваше предложение будет подходить все остальные 90 процентов это не ваши люди их нужно по, по максимуму делать вот максимально делать это то чтобы их оттолкнуть от себя вот это главная вещь оттолкнуть от себя и когда вы понимаете где ваша целевая аудитория кто ваша целевая аудитория в дальнейшем образе вы выясняете а где она находится тем самым вам нужно ставить свое позиционирование там то есть вам необходимо делать там рекламные кампании вам нужно там продвигаться там вам нужно делать контент и максимально упорно на развитие тех площадок где находится ваша целевая аудитория тем самым выяснив вот этот фрагмент вы экономите свое время нервы потому что э, когда вы откидываете вот эти 90 процентов во первых вы сразу же уменьшаете количество отказов ваших потенциальных отказов которые э, вам говорили бы вот эти 90 процентов представьте да если взять что вы пошли как обычный э, сетевик как в обычном случае составляем список знакомых и ста человек ну вот грубо говоря да вставляем Список знакомых и 100 человек. И в априори, если относиться к тому, что 90% это не ваша целевая аудитория, и даже если по статистике в вашем окружении 100 человек это 10%, то представьте, что вы сразу же получите 90 нет. Да, сразу же получите 90 отказов. Тем самым это сразу же эмоционально, эмоционально истощает и сразу же отталкивает вас от этого бизнеса. Да, то есть сразу же э, делать из вас не то, что было бы круто сделать. А представьте, что вы понимаете, что моих только 10%. процентов, И вы понимаете, кому, кто ваша целевая аудитория. Тем самым вы составляете 100 человек из вашей целевой аудитории. <coughs> Понятно, что это не сразу делается. Понятно, что это возможно не будет ваш список знакомых. Да, возможно, из вашего списка знакомых это не будет всего 10 человек, которым вы предложите бизнес, и из этих 10 человек 5 за вами пойдут. Но вы понимаете, что вы потратили на это неделю, а не месяц прозванивая 100 человек, и вам 90 сказали нет, и вы не дошли даже до этих 10, потому что представьте, что ваш бизнес это колода карт. Да, то есть вот колода карт, и ваших 4 туза это ваших 4 лидера. И представьте, что в, в нормальной э, адекватной колоде карт это 50, 54, да. То есть, ребят, поправьте меня, кто знает, сколько в нормальной колоде карт, в полноценной колоде карт э, позиций, да, то есть 54 вроде бы. И вот представьте, для того, или 56 или 54. И для того, чтобы вы.. Э, в, вот эти четыре туза, они могут быть в начале, они могут в середине быть, они могут быть в конце, и тут за тузом может идти. И для того, чтобы <клыш makers> вот эти четыре туза найти, нет, 36 это стандартный набор карт. А есть полноценный набор карт, там где есть и двойки, и тройки, вот. И... Э -э -э вот представьте, что для того, чтобы найти эти 4 туза, необходимо 50 вот этих карт просто-напросто про... их все прогортать. Тем самым и в сетевом бизнесе необходимо прогортать необходимое количество карт из вашей целевой аудитории, для того, чтобы выцепить своих вот этих тузов. Но мы отходим от дела, мы же развиваемся в интернете. Во-первых, вы выявляете свою целевую аудиторию. Свою целевую аудиторию. Тем самым потом вы выявляете площадки, площадки, где они находятся, площадки, где они находятся, и начинаете там максимально делать упор на развитие своей личности. Позиционирование. То есть <coughs> позиционирование это то, как вы хотите, чтобы вас видели люди. Дальше вы э, максимально... Привет, Инна вы максимально а, делаете упор на подачу максимально ценного контента для вот этой целевой аудитории. Не для этих 90, а для этой целевой аудитории. А, вы решаете их боли. Боли. Вы решаете. Представьте, знаете, вот одна из самых главных ошибок это... Люди, когда приходят, и они думают, что они какие-то акулы с уолл -стрит. То есть, им нужно чем больше сожрать людей. На самом деле, вам нужно становиться консультантом. Вам нужно становиться человеком, который будет полезен чем-то. да. То есть И вам нужно стать максимально полезным в вашей целевой аудитории. В, э, понимание, целевой ауди... в понимание целевой аудитории э, входит что? входит то, что вы знаете их проблемы и боли знаете, с какими трудностями не сталкивается, потому что самая лучшая целевая аудитория это вы сами, да, то есть отталкивайтесь от того, кто вы есть, с какими проблемами и болями вы сталкиваетесь, это самый лучший ход, потому что в дальнейшем вы, когда будете становиться более экспертами, профессионалами своего дела, вы сможете больше маркетинг такой делать и э, другие рынки анализировать и на различную целевую аудиторию прямо делать удар. Начинайте с себя, кто вы, с какой целевой аудиторией вы пришли, с какими болями и страхами вы встречаетесь и как вы думаете на них можно найти решение. И станьте вот этим решением для этих людей. Тем самым, из, вот представьте из вот этого вот количества, обилия, даже вот представим, что вот это пирог и вот это 10%. Перенесем проекцию, да, то есть вот это вот 10, вот это вот ваш рынок. Ваш но на нашем рынке, вот даже возьмем э, сетевого бизнеса, на нашем рынке немного, но достаточно экспертов, которые могут научить бизнесу сетевого маркетинга там, через интернет. Там. Ну, их, правда, на пальцах можно пересчитать, но в любом случае они есть. И для того, чтобы люди, вот эти 10% шли именно к вам, да, то есть... Вы должны стать вот красной яркой точкой, знаете, вот красной точкой, красная точка. Это а, а, а, выделяться на рынке. Это не значит, что необходимо деньги нет для того, чтобы снимать профессиональные ролики, да? Это не значит, что нужно а, быть ярко одетым. Это не значит, что нужно как-то быть клоуном. Нет. Это означает, что вам нужно начинать делать то, что большинство не делает. Вот просто. Делать то, что большинство не делает. А 90% не делают что? Они не решают Проблемы своей целевой аудитории, они только тупо спамят, они тупо размещают картинки своих баночек, призывают к действию, свою аудиторию присоединиться к ним в компанию, что у них компания самая мега крутая. Добрый вечер, Лариса. Вот. И все. А вот остальные 10% сетевиков сражаются за этот пирог сражаются за этот пирог. И что же они делают? Что я делаю? Вот вы можете мне ответить, ребят. Напишите, что, например, я делаю, что не делают 90% предпринимателей сетевого бизнеса. Вот можете вы мне ответить, ребят. Либо можете иначе немножко ответить. Что делать, чтобы выделяться на рынке? Что необходимо делать? И что не делает большинство предпринимателей сетевого бизнеса? Вот напишите мне свои мысли. Не бойтесь, вот просто, это знаете, вот такой мозговой штурм. На самом деле я решил, вот это первое такое трансляция, где я прям с вами работаю в режиме тренинга. И это очень дорого стоит, на самом деле я решил вот прям в таких вот материалах давать очень много полезного для того, чтобы вы перепрошивались. А, показываете свое «я», а, полезности много даете. Верно. А через что, через что я транслирую эту полезность? Через что я транслирую свою полезность? Вот. Поэтому, после того, перечисляем, да, например, после того, а, а вы выявили свою целевую аудиторию. Б. Вы выявили площадки, где находится ваша целевая аудитория и начинаете там проводить максимальное свое время, выстраиваете там свое позиционирование, вы начинаете развивать свою личность, вы стараетесь постоянно свой бренд, бренд тоже очень сколько скользкая штука, запишите прям себе, что такое бренд. Это то, что с вас сделает ваша целевая аудитория. Это не то, что вы себя сделаете, а это то, как вас поднимет ваша целевая аудитория. Смотрите, Майкл Диллард, мой один из наставников, сказал, что вам необходимо давать настолько много ценностей на рынок, чтобы ваша целевая аудитория сделала из вас бренд, сделала из вас лидера. Да, то есть, вот, когда вы уловите вот этот момент, что это не вы вот так вот решили, что я бренд, да, а это когда ваши, э, ваше окружение, ваша целевая аудитория решит, что вы бренд, тогда вы преуспеете. Поэтому нужно упор сделать не на то, какой вы э, такой, знаете, самый нимый король эксперт сетевого бизнеса, а упор сделать максимально стать полезным вашему окружению, ну, вашему, вашей целевой аудитории и постоянно давать им ценность <coughs> в виде платного и бесплатного контента. Вот, позиционирование. Что себя ставит позиционировать? Это профессиональная фотосессия, ребят. Профессиональные фотографии сейчас в наше время, ладно, еще раньше, буквально лет 10 тому назад было фотографов на пальцах обсчитать и... Ну, это, наверное, стоило дорого, я не помню. На данном этапе фотографов куча. Ну, вот абсолютно, знаете, на каждом углу, казалось бы, можно найти фотограф. У меня город в 200 тысяч человек. И вот если очень глубоко в это въехать и очень упорно потрудиться и поискать, можно сотни фотографов найти как начинающих так и профессионалов для того чтобы вам сделать нормальную фотосессию и не сказать что супер меда крутую вам просто надо начинать с фундамента а с фундамента это означает вам не нужно идти к профессионалу но вы должны стремиться к идеалу вы не должны быть перфекционистом но вы должны постоянно превосходить свои ожидания вот ребят вот, Просто вслушайтесь каждое мое слово. Я, наверное, скоро мантры буду писать, я не знаю, либо стану Буддой для предпринимателей всего бизнеса, но вы ни в коем случае не должны становиться перфекционистом. Ни в коем случае. Вы должны быть в превосходной степени для самого себя, но это не то, что вас будет останавливать и говорить, что это недостаточно хорошо. Вы должны найти нормального фотографа, у которого хороший фотоаппарат, даже который просто начинает, но он готов за баксов 5-10 сделать вам нормальную фотосессию, которую, с которой вы начнете свое позиционирование. И с мерой своего роста вы будете постоянно апгрейд, делать апгрейд. Позиционирование это означает Ваша картинка, которую вы показываете. Не, не стесняйтесь транслировать свою жизнь. Где вы бываете, как вы отдыхаете, куда ездите. И начинайте хоть чего-то, потому что многие опять же считают, вот, когда я полечу на море, тогда я начну... А, а, а, для начала нужно заработать на море, да, то есть пройдет два года, и тогда, возможно, я начну это делать. Нет, на самом деле это начинается с разных мелочей. Начните выш вы ж шоппингом занимаетесь вы ходите в кафе в ресторан пошли вы пошли в кино вы пошли в боулинг вы как-то отдыхаете вы делаете покупки своим любимым людям вы с детьми проводите время и вот знаете вот как только ваша жизнь начнет проявлять вот такое вот движение люди начинают притягиваться к вам как к личности они видят что вы личность и тем самым у вас растет влияние на это окружение, тем самым вы растете. Тем самым у вас начинают появляться результаты, когда вы уже позволяете себе лететь на море. И вы уже начинаете фотографировать другой стиль жизни. Но зато люди могут проследить вот этот вот вкус самого начала. Да, как, как вы развивались и как вы растете. Поэтому, ребята, позиционирование. После позиционирования идет а, полезность давайте полезность полезность в виде чего это контент а контент в виде чего это посты в социальных сетях то есть пост ну, опять же, исходя из того где ваша целевая аудитория находится да то есть где ваша целевая аудитория посты это видео это, это трансляции Это вебинары, хотя сейчас, честно вам скажу, трансляция заменяет и видео, и вебинары, и продвижение органическое. То есть делая вот такие вот трансляции, как я, иногда периодически своих, лучше, конечно, не периодически, а если вы сделаете в привычку делать это постоянно в своем профиле, в своей группе, вы начнете влияние огромное расширять, потому что... Представьте, что оповещение приходит всем вашим друзьям, всем вашим подписчикам, и даже если они не побывали в прямом эфире, потом ВКонтакте, либо социальная сеть, неважно, потому что прямые трансляции можно проводить не только ВКонтакте, есть в Фейсбуке, Инстаграме, в Одноклассниках, в Твиттере, и э, органическим методом сам, сами социальные сети продвигают, они в топе находятся, это в приоритете вот этот контент находится. Вы должны вот уловить вот этот бренд, ребят. А вообще я вас не утомил? Ценно ли то, что я вам даю? Напиш... Как как-нибудь дать обратную связь? Ценно ли то, что я вам даю? Возможно, я уже затянул, Мы только 20 минут разбираем первый вопрос. Я редко таким занимаюсь и, ну, с этих пор, наверное, буду делать чаще. Вот. Ребят, да, так, это все бесценно, здорово. Вот. Ну, самое главное, что вы должны понять. Вот этот контент, вот эта полезность, да, она решает проблемы. Проблемы. Проблемы вашей аудитории. Вашей аудитории. Вашей аудитории. Когда вы становитесь человеком, который решает проблемы? Угу. Вижу, ребята, обратно сесть. Когда люди, вот тоже вслушайтесь мои слова, когда я это узнал, это было для меня очень тоже бесценно. Я думал, знаете, я, я уже инвестировал в свои мозги более 12 тысяч долларов, да, то есть вот именно в ту информацию, в интернет-маркетинг, в продажи, в рекрутинг, в различные виды продвижения, в, в очень много курсов, и... Одна только может фраза изменить все представление, потому что мы можем инвестировать в то образование, в следующее образование, мы можем инвестировать те в те курсы, в следующие курсы. И, кстати, нужно это делать. Ребят, запомните, что пока вы не начнете тратить деньги на свое образование, у вас не будет сдвига. А если будет, то рано или поздно будет потолок. Хотите верьте, хотите нет. Это мой шестилетний опыт. Вот И... Э когда люди видят э, вас, человека, который решает их проблемы, им намного проще пойти за вами, чем самому потом в этом развиваться. Ребят, уловили эту мысль? Той аудитории, которой вы стали полезным, и та, которая из, из вас сделала бренд, намного проще пойти за вами и учиться у вас постоянно, либо в виде команды, ваш бизнес, либо там ваши образовательные программы, чем самостоятельно копать, ломать дрова, изучать и так далее. И вот это начинается магнит-маркетинг, да, то есть это начинается магнетическое спонсирование, когда человек идет за вами. Человек идет за вами, потому что ему проще так, потому что Человек увидел ваш, вас челови, э, гаранта выживания. Он увидел вас, зачем я буду платить одному, второму, третьему, четвертому, пятому, если у этого человека все структурировано и в одном месте. Зачем я буду бояться, зачем я буду ломать голову, как преуспеть в своей компании, если спонсор насмехается над моим, э, над моим продвижением, либо не хочет, чтобы я шел в интернет, либо постоянно говорит то, что мне не нравится. Да лучше я поменяю компанию, я сделаю результат, но пойду за этим человеком, потому что у него всему можно научиться. К нему можно будет достучаться, к нему будет можно написать личное сообщение, у него можно будет спросить рекомендации. И я понимаю, что этот человек даст постоянно нужный вектор в моем развитии. И вот вы становитесь этим человеком, когда вот делаете все вот это. И это, наверное, тот вот крайний случай, это не то, что крайний случай, это вот та планка, о которой мечтают все, и к которой вам нужно стремиться. Вот, вот это вот так вот нужно работать в интернете. Ребят, поставьте десяточки, если вам было полезно. Полезен ответ на вопрос номер один. Приступаем к вопросу номер два. Так, вопрос номер два. Что там у нас за вопрос? Какие методы работы применять в настоящее время? Какие методы работы применять в настоящее время? Хороший вопрос, очень хороший вопрос, ребят. Честно, ну, знаете, вот как говорят, да, сколько людей, столько мнений, сколько наставников, столько технологий, сколько лет в сетевая индустрия существует, столько дубликаций придумано. Список знакомых, холодные контакты, видеомаркетинг, автоворонки продажи, какой-то э, вовлекающие вовлекающий моменты, да, но самый главный фактор, на что нужно всегда обращать внимание, вот этот вот большой восклицательный знак, большой восклицательный знак – это вы, мой метод, вот я которым пользуюсь и <coughs> обучаю людей. Неважно, через какие моменты, через социальные сети, либо через e-mail маркетинг, <coughs> через лендинги, автоворонки, через продающие консультации, мое направление называется привлекательный маркетинг. Привлекательный маркетинг. И если вы уже получали мою рассылку, да, то есть вы подписались у меня есть закрепленная запись, если вы до сих пор не состоите в рассылке, 10-дневный лагерь по онлайн-рекрутингу, да, то есть я там полностью раскрываю мой путь привлекательного маркетинга. И для меня он стал идеальным, да, то есть для меня он стал идеальным, потому что это именно тот путь, тот путь, когда есть вы, когда есть вы, вы сами не пристаете вашему списку знакомых друзьям которые к вам по итогу отвернутся до да, ваше окружение которые будут считать вас психом которые будут крутить у виска и говорят что вы псевдо там бизнесмен а я пуча привлекать свой маркетингу которые на протяжении какого-то времени привлекает людей к вам да то есть как вот Линар сказал, толпа идет за лидером. Я обучаю тому, чтобы толпа шла за вами. И это технология, знаете, вот, как есть такая поговорка. 7 сем, раз отмерь отмерь и один раз отрежь. Для меня вот это очень важная тенденция в сетевом бизнесе. Возможно, кто-то из лидеров обучает другому. Но самое главное, если для меня работает привлекательный маркетинг, я не гарантирую, что для вас он стопроцентно сработает. Потому что вы личность. Потому что вы личность. И вам нужно на это сконцентрировать в первую очередь внимание. Вам нужно найти свой метод. Вам нужно попробовать привлекательный маркетинг, потому что рано или поздно вы в любом случае к нему придете, потому что это такой, знаете, окончательный момент, где бизнес персонализируется, и когда все хотят, чтобы люди шли на вас. да, То есть это глупо, наверное, не хотеть этого. Но для кого-то комфортно работать со своим списком. Если для вас работает список знакомых, если для вас работают холодные контакты, если для вас работают... Холодные звонки, если вы коммуникабельный человек, значит это ваш метод. И глупо было бы от него отказываться, потому что вы на нем получите результат. Работа через интернет тоже может быть разная. Это вебинары, автоворонки, через копирайтинг, через текст, через... Скайп э, надоедание, знаете, вот как обычно есть от компании, которые прям терроризируют вас в Скайп прям и выводят на звонок, даже не выстроив, выстроив какие-то <coughs> отношения. Кто сталкивался с этим, ребят? Я думаю, практически каждый. Я могу назвать одну из компаний, которые это прям прогрессивно применяет, но не буду. Возможно. Тут есть члены из этой компании, и поэтому, но в любом случае, я думаю, каждый из вас, по крайней мере, большинство из вас так, что вот прям, знаете, вот добавляется, есть спамеры, которые вот, тоже есть компании, которые там на криптовалюте, там, хайпоподобные, так я скажу, да, то есть в том направлении. Не скажу, что это плохо, но в направлении, там, где много спама, там это хайп. Что такое хайп? Это нужно вот... Ориентироваться на том, что хайп это не финансовая пирамида, да? хайп это это то, что долго не проживет. Да? То есть, и вот в Reflame, например, долго спамят. И если они не прекратят это делать, ну, это лидеры так научили их, если они не прекратят это делать, их проект превратится в хайп. Ну вот, грубо говоря, Reflame ⁇ огромная масштабная компания, они не портят имя этой компании вот этим спамом и теперь что делать модерация вконтакте что делать модерация вконтакте а, молодые аккаунты которые вот, зарегистрировались меньше года если у них вот, модерация запускает иногда поисковых таких ботов таких паучков таких, э -э, которые анализируют что находится в социальной сети и если они видят слово «Арифлейм», Арифлэйм, русским Арифлэйм, они не спрашивая, на стене просто вот надпись, они не спрашивая, сразу же блочат навсегда вашу страницу. Вот, это хайп, это означает, что человек пришел строить бизнес, а из одного слова на своей стене он прекратил заниматься Вот, ну, как бы, есть люди, которые адекватно развиваются в Reflame. то есть, я не говорю, что это все, да, то есть, но с Reflame очень много вот это пошло, потому что лидеры научили их создавать по 10 страниц, там, ну, короче, жуть полная. И сейчас, ну, MLM и так и незаконно было в социальных сетях, да, то есть, незаконно, но... Теперь пришло того, что если просто MLM раньше приравнивали к МММ, MMM, потому что это похоже как-то и наше общество еще не готово приурочить это к серьезному бизнесу, то сейчас вот модерация социальных сетей собирает вот знаете такой черный список, черный список стоп-слов, стоп-слова так называют, стоп-слова. И вот она видит слова «Арифлейм», «Арифлейм», «Ага, хорошо». Также и другие там, ну, другие компании тоже, которые часто спамят. И они сразу же по совпадениям делают. Окей, с чем «Арифлейм», «Арифлейм» совпадает? С, э, с этими словами какие еще стоп-слова часто используются? Сетевой маркетинг, сетевой маркетинг, например, да? И резко они видят совпадение, сетевой маркетинг тоже попадает в топ-слова. И Если э, в молодых аккаунтах видят на стене сетевой маркетинг, их могут тоже заблочить на, на всю жизнь. Вот просто, просто заблокировать на всю жизнь их аккаунт. А человек мог бы стараться, он мог бы выстраивать позиционирование. Раньше еще людей, 10 тому назад, как только социальные сети и интернет начали появляться на нашем рынке, можно было как-то незаконно, либо не очень белыми способами построить этот бизнес. Но на сегодняшний момент интернет ничего не забывает. И поэтому сегодня вообще нельзя делать таких ошибок и делать только бизнес на ценности, на персонализации. И представьте, что вы... Выстроили свое позиционирование, вы потратили деньги на фотосессию, на ценный контент, вы инвести начали инвестировать в свои мозги, вы пришли вроде бы в адекватную компанию строить бизнес, хотели написать какое-то ну, свое мнение, вы не хотели не спамить, даже ссылок не размещали, и баночек даже не размещали, а свою фотографию, написали слово «Арифлейм». Через три месяца просто вам модерация, заходите, там собачка, извините, вы удалены. Все. И остается все сначала. Регистрировать новый номер телефона, либо на кого-то, да, и заводить новый аккаунт. А аудитория-то была собрана, аудитория-то знала уже вас. А потом к ним уже повторно постучаться и сказать, что я правильно строю бизнес. Они скажут, что тебя заморозили, ты нас хочешь правильно научить бизнес строить. Поэтому это очень скользкий момент, и поэтому этому нужно постоянно учиться. Вот. И этому я учу в привлекательном маркетинге. Вот. Какие методы работы, работы применять в настоящее время? Во-первых, спам сразу же отсекать. Я бы порекомендовал то, что сработало у меня. Это начинать с социальных сетей. Да? То есть не лезть в email-маркетинг, не лезть в построение одностраничных сайтов и много-много другое. Если вам это просто дается... Окей, делайте. Если вам это нравится, здорово, делайте, потому что рано или поздно вы все равно к этому придете. Либо, если вы понимаете, что это не дает еще тот выхлоп, который хотелось бы, отодвиньте немножко на второстепенную роль и просто начинайте в этом обучаться, знаете, относиться как к хобби. Сделайте так, чтобы это вам понравилось. Делайте это на каком-то энтузиазме. Да, но не делайте это главным инструментом. Сделайте э, социальную сеть. Ну, если ваша целевая аудитория сетевики, то социальные сети сейчас очень сильный инструмент для того, чтобы это сделать как методом работы. И на, на самом деле только одна социальная сеть, Вот люди, которые при, приходят ко мне в коуч-группу, Ключ-группу, которая очень скоро, кстати, стартует. Потенциал развития социальной сети это вебинары проводить внутри социальной сети. Это настройка платной рекламы, которая обеспечит вам постоянным притоком кандидатов. То есть вы сразу же решаете это проблемы. В-третьих, это легкая система дубликации, потому что тут не нужно делать ни одностраничных сайтов. Социальные сети уже все практически пользуются, и им не нужно рассказывать, что это прикольно, это надо, вот как узнаете если в e маркетинге человека нужно, нужно приучить э, пользоваться почтой да то есть, потому что ну раньше по крайней мере нужно было это делать когда это было в новинку а сейчас уже человек приходит на мессенджеры телефон в руках ему удобнее получить сообщение э, оповещение в социальной сети чем залазить в почтовый ящик Через компьютер, либо через телефон. Удобнее работать через социальные сети. Поэтому потенциал только одной социальной сети. А их, ну, как минимум, да, то есть, если перечислить, это ВК, это Facebook, это Instagram, это YouTube, да, то есть, это тоже отдельная социальная сеть. Это Одноклассники, почему нет, во всех этих есть наша целевая аудитория. И только потенциал одной социальной сети, возьмем просто ВКонтакте, 100-150 тысяч рублей в месяц, ребят, как вам такой потенциал? И это не включая лендинги, это не включая email рассылки, ну на самом деле вот, вот это вот, возможно, и включает, вот. Потому что в ютубе там ссылки закреплять. Ну, можно в социальные сети закреплять. В инстаграме. Но вот ВК, Фейсбук в особенности. Это мессенджеры. да, Используя мессенджеры. И боты. Это потенциал. 100-150 тысяч России. А если по итогу потом соединить ВК и Фейсбук. Это ну суммарно 200-300 тысяч России. Не а, в месяц. Не используя, не используя e-mail рассылки. Вот, ребят, поэтому вот метод, да, то есть метод социальных сетей и максимально старайтесь их изучить. Чем быстрее вы это изучите, потому что сейчас тренд мессенджеров, сейчас тренд ботов, сейчас тренд трафика платного за копейки. Сейчас тренд автор, автоворонок через социальные сети, которые тоже можно собирать базы подписчиков только в социальных сетях за копейки. И не просрите, ребята, этот момент. Я вас умоляю, просто не просрите. Потому что чем дальше это будет двигаться, во-первых, этим начнут пользоваться больше людей, это будет более конкурентоспособным, а когда начинает, когда какая-то технология увеличивает в спросе, это становится дороже, а впоследствии уже менее актуально. Поэтому, ребят, это то, на что вам нужно сконцентрировать внимание для вашего развития. Так, ребят, ценно было то, что я вам рассказал. Десяточки жду от вас, если вам полезно, и двигаемся дальше. Так, это был второй вопрос. Так, третий вопрос. Третий вопрос. Так. Э, Используют ли такие методы работы, как список знакомых, рекомендации, домашний кружок, раздача и расклейка листовок, соцопросы, телемаркетинг? Так. Ну, напишу. Список знакомых. знакомых, рекомендации, рекомендации, кружки, домашние листовки во всех их понятиях соцопросы, маркетинг ребят как вы думаете использовать это либо нет не буду дожидаться вашего вопроса ну, ответа скажу так если для вас что-то из этого работа значит использовать Список знакомых, конечно, использовать, но только не в, не в том русле, которым объясняется а, в 10 уроках на салфетках. Ребят, 10 уроков на салфетках было написано лет 30, может, тому назад, если не больше, да, когда Дон Фелокдауна его написал, когда еще не было мобильных телефонов, когда не было столько возможностей, сколько есть сейчас благодаря интернету, когда например в 90-х годах либо в 2000-х человек из-за кризиса он мог идти делать все что угодно, лишь бы преуспеть и холодные контакты и э, кличетые сумки с баночками очень сильно работали и каждый брался за это для того, чтобы заработать хоть копейку потому что Реализовав там какое-то количество продукции, он делал такой объем, что ему чек выходил как его заработная плата буквально за несколько недель. И люди как голодные строились в очередь сетевой маркетинг, потому что это было что-то новенькое, что-то непонятное. И то, что обещал Золотые горы, то сейчас это совсем иная картина. Это иная картина, которая сформировала очень много стереотипов. В особенности у тех людей, кому за 35. За 35. Те, эти люди, возможно, они не против сетевого маркетинга. Они, возможно, даже некоторые не знают, что такое MLM бизнес. Но где-то, хоть как-то, каким-то образом, каким-то маленьким боком, они все равно соприкасались с сетевым бизнесом. То ли с Арифлеймом, то ли с Фоберликом. Кто-то им что-то предлагал. И они понимают, что если им предложить каталог и делать то, что делают 90% предпринимателей с маркетинга, они скажут, нет, я не буду ходить с каталогом, потому что это позорно. И тем самым как я позвоню своему списку знакомым, своим родственникам, своему окружению и предложу там каталог, это, ну, они сразу же делают акцент на том, что это, это позор, да, то есть это не, это, это не то, что сейчас, к чему нужно двигаться. И поэтому э, с этой категорией людей, которым за 35 лет немножко сложнее работать, чем с людьми, которым сейчас... От 18, например, до 30. И вот этот промежуток очень скользкий, 30-35. Но на самом деле ваша сейчас золотая молодежь, золотые лидеры, это вот эта вот категория. Это э, поколение Y еще как называют, да? Поколение Y. Это те люди, которые не боятся рисковать. Это те люди, которые не любят постоянство, ну то есть постоянная работа, которые... Это, это те люди, которые не за гарантии, это не те люди, которые будут стремиться к пенсии. Это вот именно те люди, которые рождены без стереотипов сетевого маркетинга, которые не встретились в клетчатые сумки, и которые, возможно, видят новое поколение предпринимателей сетевого бизнеса, которые показывают свой стиль жизни благодаря Инстаграму, благодаря чекам, благодаря хорошим машинам, благодаря путешествиям. И эти люди намного... Вот это, это то поколение, сравнительно, как в 90-е годы шли на маркетинг в времена кризиса обычные смертные люди, да, то есть когда-то вот, когда им было по столько-то лет. Поэтому я бы э, сконцентрировал внимание э, на этих людях, но нужно изучить, вот просто найдите какие-нибудь книги, которые вот про поколение Вайна пи, э, пишут, поколение Y или... Вот. и э, есть книги, есть какие-то пособия, есть какие-то статьи, которые пишут об интересах, о мобильности, да, то есть, об, о том, что они любят путешествовать, и вот для них это самое главное, что они могут зарабатывать деньги, создавать свой стиль жизни, они могут быть мобильными, ни за кем не закреплены, они любят э, независимость. И вот, на, оперируясь на это, вы можете как-то позиционировать свой бизнес и анализировать свой список знакомых, кому можно предложить. И список знакомых не использовать, что их нужно написать тысячу человек и их каждого обзвонить. Вам нужно их написать. Вам нужно написать 100, 200, 300 человек, если вы этого никогда не делали. А, и из этих людей, из этих людей выцепить тех адекватно, не ставя ярлыки, как многие любят, думать, что вот ему это не нужно будет. Адекватно расценив, что им бизнес мог бы быть интересен, потому что это постоянно активная личность, это творческая личность, это амбициозный парень или девушка, который постоянно ищет возможности. Постоянно такая интригантка какая-то, либо спекулянтка, либо неординарная личность, которая не вписывается в стандарты. Именно вот эти люди будут делать бизнес. Именно эти люди будут делать бизнес. Рекомендации, конечно, использовать. Это одна из сильнейших техник, которая будет жить всегда. Если список знакомых, я могу сказать, что список знакомых это уже как не метод, это знаете, вот как приставка. Если MLM это корень, да, если MLM это корень, то список знакомых это приставка. Да? Это как вот неотлагающая часть, желательно, чтобы была постоянно. То есть вы пришли в бизнес, и если вы хотите быстрый результат, вам необходимо быстро проанализировать все свои ресурсы, которые есть у вас сейчас. Быстро проанализировать и понять, кого вы максимально можете, благодаря своему влиянию, своему отношению к жизни, вовлечь вместе с вами, знаете, как рука об руку, которому вы будете доверять и вместе будете делать этот бизнес. И вот исходя из этого понимания, вы очень быстро начнете делать этот бизнес. Вы получите первые результаты, вы получите первую поддержку, вы получите э, первые деньги, научите тому же своих партнеров. А когда вы это получите, у вас появляется уверенность, вы сможете хорошо позиционирование выстроить, вы, вы уже сможете что-то отразить в обществе, в ценность какую-то дать в виде полезности, потому что вы уже сделали какой-то результат. Ну, даже если вы не сделали результат, не нужно отчаиваться, все равно нужно полезность давать. Как давать? Обучаться, вот вы сейчас обучаетесь и можете с, с этой трансляции сделать целый тренинг, который можете продавать в конечном счете. Вот. Рекомендации очень сильно. Конечно, нужно брать рекомендации, потому что, ну, грубо говоря, да, это ж это бесконечный поток контактов, да, то есть, если взять э, вас, то если вы возьмете, у каждого этого человека еще есть круг знакомых, а у каждого еще есть круг знакомых, и рекомендации дает возможность э, правила рукопожатий, да, то есть я думаю, вы знаете, либо слышали, либо каким-либо образом, либо вот э, посмотрите фильм Елки. Очень прикольно, вот э, она, она отражена, что, э, что можно дойти прям до президента, вот случайным образом. Несколько случайных событий, несколько случайных знакомств может привести прям к, к невероятным изменениям в вашей жизни. И то же самое посмотрите э, фильм, он очень старый. Э, не помню, я.. Пару месяцев назад его рекламировал у себя на стене. Но там про мальчика, который придумал метод помочь трем людям. Что эти люди тоже взамен, что помогут этим трем людям. То есть они долг такой отдают. И тем самым именно таким методом можно сделать мир счастливее. И он там в конце умирает, правда? Вот. И это вот система сетевого маркетинга. Да? То есть это все переплетается. Это вот... Это вот знаете, вот есть деструктивный бизнес, а есть конструктивный. И вот вы должны понимать, что вы строите конструктивный бизнес, который благодаря случайным связям и благодаря чему-то, когда вы когда-то что-то приложили, какие-то действия, вы сможете осуществить, ос осчастливить многотысячную армию людей. Вот представьте, что вы можете стать тем звеном, цепочка, да, то есть <пал Busy> крепкая цепочка, который может, осуществить, который может ос, ос, осчастливить огромное количество людей. И представьте вот это признание, самое главное признание, когда э, вас благодаря тысячи людей, когда вы влияете не только на свою компанию, но на многотысячную аудиторию э, межсетевого пространства, то есть вы влияете на всю индустрию и вас благодарят, потому что ваши знания, ваша помощь, ваша поддержка, когда-то ваш вклад изменил всю их жизнь. То есть благодаря вам они в этом бизнесе и они имеют результат. Вот, поэтому рекомендации, да. Кружки, ну хз, ребят, э, как по мне, то, <coughs> либо вы делали, э, делаете ребрендинг, называется это как-то по-другому, ну, либо если останутся какие-то там домашние кружки, там посиделки, ну, возможно, для мам в декрете, да, там, для пенсионеров, это очень актуально, да, то есть можно приглашать на почаюшки, там, на печенюшки, на кофеюшки, и можно тем самым вовлекать человека в бизнес, ну, именно таким непринужденным образом. но не так, как многие привыкли, вот, собралось здесь человек в кругу, пришел лидер, доску поставил, и сейчас мы в домашнем кружке что-нибудь сделаем. Нет, это делается так, встречаться подруг Друзья, и ваш дом главное, вы должны быть потребителем. В вашем доме должна быть продукция в ванне на кухне, да, ну исходя из того, чему и угощать его надо, да. То есть, это такой маркетинг, э продавая не продавать не продавая. Чтобы человеку настолько это понравилось, вот в жизни он увидел своими глазами вот как реклама преподносится. А, да, то есть сейчас профессиональная реклама это продавать не продавая. Когда снимается видео, цел, такой целый видеоряд, как художественный фильм, где про кофе рассказывается. Не то, что про кофе рассказывается, а где люди заучаствовали, идет целый сценарий, где не пьют это кофе. Да, и в конце только такой бодрящий вкус кофе. И все, человек вовлекается в саму эту суть и хочет это кофе. И то же самое, когда человек приходит к вам, он вовлекается, пьет, пробует и тем самым спрашивает, а чего-то я тоже хочу. И вот это, тогда это работает. Листовки. Листовки, знаете, если вы планируете какое-то масштабное мероприятие, что-то быстро, надо как-то повестить э, какой-то промежуток людей, можно заучаствовать, но не в тех способах, которые это делают все. Партнеров вы так нормальных не найдете, это только лишняя трата денег, времени, здоровья, энергии, это, вот листовки это все, Ну то есть я бы не использовал, лучше я бы это время потратил на создание контента в социальных сетях. Соцопросы ну, для вашего удовольствия, это не то, что для бизнеса, для вашего удовольствия, если вы хотите какой-то анализ рынка сделать, для того чтобы проанализировать какие-то вещи, можете соцопрос устроить. Телемаркетинг тоже не вижу смысла. Есть намного эффективные действия, зачем навязывать человеку, ну если вы профессиональный телемаркетолог, хотя э, люди, которые работают в компаниях прямых продаж, которые постоянно обзванивают, они приходят из сетевой бизнеса и этим не занимаются, потому что им это противно. Вот. Э, э, но ну, это уже не то время. Человеку не очень приятно, когда ему звонят, потому что у каждого есть мессенджер, ему легче написать и сразу же объяснить суть. И после того, как он разрешит ему позвонить, можно уже позвонить. Потому что, когда мне звонит незнакомый человек, мне сразу же это напрягает, если честно. Ребята, ответил я на третий вопрос. Если да, двигаемся дальше. Так, четвертый вопрос. Какая система или алгоритм работы через интернет? <coughs> система, алгоритм работы через интернет. На самом деле... Их не маленькое. Ну, это... Э, ну, их много. Начнем с того, что ни одна система и ни один алгоритм. И сколько человек, например, вот э, сколько человек развивается, и сколько... Вот, ребята, вы там не спите хоть, потому что вы вообще не отреагировали по поводу моего третьего вопроса. Нормально там все, нравится то, что я рассказываю. Здорово. Сколько человек развивается, столько новых систем и алгоритмов он придумывает. Поэтому я могу дать то, с чего я бы порекомендовал начинать. Как я и говорил, я рекомендую начинать с социальной сети. И тому, чему я вот буду ребят обучать в коуч-группе. Да, то есть коуч-группа собирается. И мы это будем глубоко углубленно это все изучать. Я разделил этапы восхождения в интернете на несколько этапов. Я назвал это этап 0, фундамент, так сказать. Этап 1, этап 2, этап 3, этап 4. Этап 5. Этап 5. Это вот знаете, вы гуру интернет-маркетинга. Виктор, вы гуру сетевого бизнеса. Да ладно, гуру. Гуры сидят в этих, в монахах Шаулин где-нибудь. Этап 5. Это. Знаете, это вот когда у вас уже все работает как часики, вы зарабатываете миллионы долларов в год. Это вы профессионал, вы, у вас работ, вы уже не сами работаете, у вас целая команда и не то, что в сетевом маркетинге, структура. А у вас команда, которой вы платите деньги, которая вам делает лендинги, настраивает рекламу серию email писем у вас сидит копирайтер вы только занимаетесь маркетингом вы дает, вот вы SEO то есть это тот человек который дает идеи такая вот главный, главный главная шестеренка в большом механизме это вот этап 5 этап ноль выбираете одну социальную сеть я например предпочитаю ВКонтакте Этап ноль. Выбираете соцсеть. Делаете позиционирование, позиционирование. Создаете массу контента, полезного контента. Тем самым э, начинаете собирать свою целевую аудиторию вокруг себя. Благодаря этому контенту у них поднимается уровень температуры доверия к вам, потому что, э, ну, сразу же, когда люди знакомятся с вами, ну, кто вы? Вы никто, вам нужно красной точкой становиться, и тем самым контент, именно полезный контент, который решает их проблемы, термометр прям поднимает до, до горячего накала. Тем самым вы запускаете трафик, трафик, который генерирует постоянную целевую аудиторию трафик как платный так и бесплатный и благодаря этому выводится на продающие консультации продающие консультации где где не вы, человек, вот как в скайпе, как я говорил, некоторые компании, прям добавляются в друзья, либо спам вам в, в ленту, что супер-мега компания, либо, слышь, привет, у меня тут, давай познакомимся, пообщаемся просто, якобы, просто выстроим отношения, а потом тебя в бизнес там рекрутируют. Нет. предыдущие консультации, когда к вам, как к эксперту, обращаются, и вы как коуч ведете себя, в 20 20% задаете вопросы, а 80% на них отвечает ваш собеседник. И он сразу же к вам приходит с той позиции, что вы выше его. Вот представьте, ребят, как бизнес бы ваш изменился, когда к вам человек бы приходил, зная, что вы выше его по знаниям, по влиянию, по значимости. И когда вы предлагали бы бизнес, либо предлагали хоть что-то, вероятность того, что он присоединится к вам, либо купит что-то, возрастает, либо нет, чем тогда, когда вы в лоб прям ему стреляете. Я даже ответа не буду ждать. Это вот самый верный алгоритм, который сработал у меня, у моих партнеров, у моих клиентов, которому я буду обучать и в коуч-группе. Вот. После этого вы получаете первые свои результаты, вы учитесь продавать э, знания, которые. вы учитесь продавать свои мозги. Первое. Вы учитесь продавать свои мозги, капец, надо... маркеры новые. Вы учитесь продавать мозг, свой. в первую очередь, вы становитесь уверенным в себе в том, что вы не только зациклены на одной какой-то компании, вы понимаете, что вы можете продавать свою экспертность. А это уже прождает множественные источники дохода. Второе, вы рекрутируете рекрутируете людей. Вот. Ну, это два главных. Можно расписать много, но это два главных. И самое главное, что это легко повторить любому человеку. Любому человеку. Тем самым вы запускаете механизм дубликации, строить этот бизнес совершенно по-другому не так как все абсолютно вот и тем самым это фундамент это только этап 0 и вот этот на этапе 0 можно зарабатывать 100 150 тысяч россии только на фундаменте 0 дальше идет этап 1 да? дальше идет этап 1 в этапе 1 начинается уже автоворонки, автоворонки автоворонки в одной социальной сети, база подписчиков в социальной сети, первые вебинары и первые тренинги. Начните с этих двух этапов. Вот вам алгоритм. Начиная с этого, выводя на предыдущие консультации, потом изучая автоворонки, рассылки через социальные сети, тем самым трафик, изучить трафик в социальных сетях и запуск на первые вебинары и тренинги. Известность вам обеспечена, ребят. Вы становитесь красной точкой в социальной сети. Дальше уже на этапе 2 переходится на Facebook, например, подключение в другой социальной сети, потому что э, социальные сети имеют ряд отличий. Ряд отличий в ботах, ряд отличий э, в мессенджерах, в настройках, в рекламе. Далее идет э, там ряд, например, Telegram подключение с Ютубом, более углублено. То есть YouTube надо и тут подключать для того, чтобы контент давать, но в том развитии, что прям упор делать на него. И потом уже идут этап 5, это лендинги, Яндекс, Google и так далее. Самое ошибочное и самое паршивое, что наше большинство наших гуру большинство наших гуру и наставников учат людей перепрыгнуть все это и начинать вот с этого. А человек сознанием не подготовлен, человек в офлайне не так давно строил этот бизнес. Недавно список знакомых употреблял, а ему говорят: давай лендинги делай, давай Яндекс, Google запрягай. И человек как крыша едет, потому что на лендинге надо деньги, на Яндекс и Google надо деньги. А можно обойтись и без этого. Намного все проще, намного все адекватней и намного все эффективнее сделать. Вот. Ребят, полезно? Полезно то, что я даю. И завершающий вопрос. Как вообще правильно начать работать сетевом? Как правильно работать сетевом? Тут, честно, вопрос быстрее не каких-то действий, а скорее осознание вот этого бизнеса. Нужно его начинать правильно делать, с, правильным, с правильной осознанностью. Когда вы осознанно, когда вы осознанно приходите в этот бизнес, не потому что вас мотивировали в него прийти, вот, ребят, вот, не знаю, мне мои партнеры, наверное, не дадут мне соврать. Я, например, не являюсь спонсором, который является курочкой -насеткой. да, То есть я не уйти пути, ой, ты мой миленький, за ну Ни в коем случае. Я никого за хвост тяну, это в первую очередь. Во-вторых, я никого не мотивирую идти в мой бизнес. Я просто человек, когда спрашивают, какой у меня бизнес, я отвечаю, какой у меня бизнес. Что нужно для того, чтобы зайти в мой бизнес? Я говорю, что нужно зайти в мой бизнес. Я особо не заморачиваюсь о том, там плюшки какой-то привносить, потому что я знаю, что зачастую люди приходят ко мне после того, как они меня уже знают. Прошли мои тренинги. И просто хотят быть рядом и постоянно обращаться ко мне за рекомендацией, потому что знают, что, наверное, под моим покровительством они будут знать, что, во-первых, ну, я в плохой компании не буду, это раз. Во-вторых, я всегда приду на помощь, если нужно построить этот бизнес правильно. да? И... и вот люди осознанно приходят ко мне в бизнес. Возможно, сначала на эмоциях, но потом осознанно. Вы должны начинать этот бизнес как профессионал. Нет, неправильно сказал. Вы, вы должны понимать, что если вы новичок, если досель, у вас не было никакого результата в жизни, вы работали 20 лет на работе, либо вы учились, вы не сможете через год заработать миллион долларов. Вы должны адекватно вот к этому относиться, что если вы 20 лет работали на 600 долларов в год, ну грубо говоря, да, то есть ну 200 долларов вы зарабатываете в месяц, зарабатывали, например, 200 долларов в месяц, и в год у вас выходило 2-3 тысячи долларов, и вдруг вы приходите в сетевой маркетинг, и вы говорите, я за год хочу, например, миллион долларов зарабатывать. Да никогда. То есть ваш уровень дохода всегда прямо пропорционален вашему сознанию. Как и в многих еще в тренингах говорят, что ваш доход прямо пропорционален вашему уровню развития, вашему личностному развитию. И как только вы будете готовы зарабатывать эти деньги, вы обязательно будете готовы зарабатывать эти деньги. Если вы по какой-либо причине еще не можете заработать свою первую тысячу долларов, значит вы еще не осознали, как ее зарабатывать. На самом деле, почему нужно проходить платные тренинги? Почему бесплатные не работают практически никогда? Потому что нет ценности. Когда вы платите деньги... Мозг начинает прям, знаете, вот как конструктор такой, начинает как часики ворочаться и механизм начинает реагировать совсем по-другому, как, как в дикой природе. Он начинает выживать, он начинает находить какие-то решения в своих действиях для того, чтобы быстрее окупить то, что он вложил. То есть, ваш уровень осознанности начинает сразу же меняться. Поэтому. Вы идете в сетевой бизнес, вот как его правильно начинать? Во-первых, вы понимаете, что вы приходите в бизнес. Во-вторых, что сетевой бизнес это не сетевой маркетинг. Ну, то есть, как многие думают, это не сетевой маркетинг, то есть, как, а это ж мне надо будет с каталогом ходить, либо это распространение. Бля. Но ну, бизнес это и есть распространение. Да захотели бы вы великами заниматься, захотели бы вы одежду продавать, захотели бы вы ларек сникерсы продавать. Вы в первую очередь ну, захотели бы поток каких-то своих посетителей сделать. Вот На Польшу многие ездят, ну, например, куда-нибудь за границу ездят, привозят подешевле, продают подороже. Где они находят э, первых своих клиентов, До да, своем окружении, правильно, они используют максимально все ресурсы, там список знакомых, а тебе может надо что-то там привести? либо вот я открыл там точку, если хочешь, приходить, тебе скидочка будет, то есть они в любом случае оповещают свое окружение и почему-то не считают, что это постыдно. А как только приходят сетевой маркетинг, они сразу же, ну это ж стыдно, это ж надо свое, свое окружение. Им надо сообщить, что я занимаюсь сетевым маркетингом. Не говорите, что вы занимаетесь сетевым маркетингом. Говорите, что вы профессионал сетевого бизнеса. А если вы еще не профессионал, то вы им обязательно станете. То есть вы приходите в этот бизнес как в бизнес, и вы понимаете, что вам нужно стать профессионалом в этой сфере. И тогда вы преуспеете. Не сразу вы не сможете сделать через год миллион долларов. Но вы с полной нуля можете через год выйти на 5-10 тысяч долларов в месяц. Это спокойно. И это доказано. То есть это... Не то, что я с потолка беру эти новости, благодаря интернету это очень реально, но если вы будете осознанно подходить к каждому процессу своего действия. Первое, приходите к этому как в бизнес. Второе, хотите хорошо стартовать, относитесь как все к обычному бизнесу. Сделайте объем, закупитесь товаром, ну например, ну я не говорю, что там закупка на 1000 долларов, нет, 100 долларов, 200 долларов, много не надо, но отнеситесь к этому. Прочувствуйте свой продукт для того, чтобы вы были уверены в этом продукте, а лучше сделайте результат на этом продукте. И э, если у вас есть возможность раздать свой продукт, то есть есть какие-то мелкие позиции, пробники, окей, закупились и своему всему окружению просто подарили. Прочитайте книгу Роберта Чалдини «Это психология влияния», когда вы даете ценность наперед, вы дали попробовать и тем самым подсадили человека на вашу обязанность, то есть они становятся вам, вам, вам чем-то обязаны, вы, да, вы стали им полезны, вы подарили ему подарок, и 50 вашего окружения вернутся к вам клиентами, то что, что самое окупит ваши затраты, плюс даст вам прибыль в виде постоянных клиентов каких-то и плюс еще и в бизнесом кто-то заинтересуется, это правильный старт. Далее, вы должны понимать, окей, я учился в школе, у меня было время, я учился 8-9 лет, сколько мы учимся в школе, 12 лет, потом мы идем в колледж, либо в университет 4-5 лет, а зачастую мы еще за это платим деньги, для того, чтобы потом прийти на работу и работать до пенсии, блин. Э, за какие-то гроши, за какие-то копейки 200-300 долларов, для того, чтобы на пенсии потом получать 100 долларов несчастных. Но, приходя в сетевой маркетинг, мы хотим здесь и сейчас результат. Не хотим инвестировать в свое образование, нахер, блин. Инвестировать в образование для того, чтобы зарабатывать 10 тысяч долларов, либо 100 тысяч долларов, либо в конечном счете, ребят, знаете, в Amway, например, возьмем Amway, те люди, которые только уже лет 20 в этом бизнесе, они имеют чек миллион долларов в месяц. Представьте, что, что вы бы делали с этими деньгами миллион долларов в месяц, хотя бы через лет 20. Это капец какой-то. Это представьте, но люди инвестируют постоянно в свои мозги. То есть, осознавая только вот эту одну мысль, что мы приходим в этот бизнес, мы в бизнес приходим и Каждый год, каждый полгода, а скоро и каждый месяц с развитием интернета, скоро каждый год, каждый полгода будут приходить какие-то новые тренды. Старые тренды будут устаревать, и нужно постоянно быть на волне. А для того, чтобы быть на волне, нужно постоянно инвестировать в свои мозги. Тем самым, трансформировать свою осознанность. Да хотя бы понимая того, что это такой же университет. И для того, чтобы зарабатывать тысячу, две тысячи, пять тысяч, нужно платить. Никак иначе. Понятно, что нужно, а, а, понятно, что нужно распознавать лохов. Понятно, что нужно распознавать идиотов да, в, в интернете. Но для этого... И поэтому и существуют отзывы, сейчас, как я и говорил, интернет ничего не забывает, в интернете можно найти все что угодно, информацию о человеке, отзывы, в особенно сейчас благодаря социальным сетям, вы можете зайти посмотреть на этого человека, чем он живет, какие у него идеи, для этого у вас есть время, хоть это и самый крайний ресурс, но... В любом случае, у вас есть какой-то промежуток времени для того, чтобы проследить за тем либо иным человеком, чтобы потом ему довериться, идти, обучаться у него. Хотя бы обучаться для того, чтобы достичь того уровня, который он сам имеет. Не нужно идти к Олимпу, который зарабатывает миллионы долларов, ну, по им рассказам. Они обучают вот этому этапу 5, потому что они сейчас на, этапу, на этапе 5, они обучают этому этапу 5. Окей, ну выйдите вы на 200, на 300 тысяч рублей, и потом вы можете двигаться дальше. А поэтому вам нужно по ступенькам обучаться с этапа 0, этап 1, этап 2, этап 3 и так дальше. Вот это правильное начало сетевого бизнеса. Не нужно идеализировать. Да, нужно иметь миссию, нужно иметь цели. Не нужно строить этот бизнес ради денег, потому что это очень глупо. Нужно знать, на что их потратить. И когда вы будете голодны, когда вы будете понимать, что я хочу машину, например, Audi A7, Sport, там, и она стоит 100 штук баксов, вы понимаете, что мне надо 100 штук баксов. И вы э, э, живете для того, чтобы заработать на автомобиль. У вас есть эмоциональное подкрепление вашим целям. И вы делаете максимально. Окей, вышли на штуку, баксов, вышли на 2, вышли на 5, вышли на 10. Ваша жизнь удалась. Ребят, на сегодня все. Час 20. Целый, целый тренинг. Прям, знаете, эмоционально так вот. Честно, изначально впервые провожу такую трансляцию, именно прямую трансляцию, отдаю прям всего себя с доской, со всем этим. Если вы поддержите меня, если вам резонирует то, что я говорю, буду благодарен вашим репостам вот этой трансляции, потому что каждый понедельник, ну по тем временам, когда у меня не проходят какие-то массовые тренинги, каждый понедельник я провожу такие трансляции. Скоро я буду везде проводить эти трансляции, во всех социальных сетях, поэтому делайте репост, присоединяйтесь, подписывайтесь, там, у меня закрепленная запись, присоединяйтесь, читайте мои публикации, следите, поглощайте. Все ради вашего результата ну и, конечно, ради моей большой миссии объединить предпринимателей сетевого бизнеса в огромную большую семью для того, чтобы организовать масштабные события на 2-3 дня, где будут тусоваться тысячи предпринимателей сетевого бизнеса и обучаться передовым технологиям сетевого маркетинга. С вами был Виктор Бандолет, это был восьмой выпуск вопросов и ответов. Пока-пока.